20v48a это новый снапшот для версии 1.17 Мы его ждали две недели, поэтому давайте поскорее его обозреем Конечно, ну, по-моему, можно было бы добавить за эти две недели и больше, но Хоть что-то мы за это время получили Новый блок Острое наточное образование И наточное образование Этот блок называется, ну, очень, мне кажется, по-тупому ну. По-моему, реально очень тупое название для него, потому что острое наточное образование, оно, мне кажется, вообще никак не звучит. Этот блок, как я понимаю, будет спавниться у нас в пещерах и так далее. При размещении на пол образуется салагмит или сталактит при размещении на потолок. Соединяется блоками, создавая еще более длинные. Например, вот тут э, я построил вам специально цепь, как и чтобы вы видели примерно, как они растут. Суть такова, вот э, у нас есть сейчас самый маленький размер. Но, если мы возьмем этот блок, то мы можем добавлять спокойно сколько угодно нам надо. Например, вот так ставим и добавляем сколько нам надо, и он может миллион высоту я думал сначала что реально я думал сначала будет вообще его очень мало но сколько угодно мы можем добавлять и суть такова что он очень также быстро ломается например ломаем вот этот блок да вот этот все все выпадает они все падают и поэтому вот такая ну можно сказать дюб машинка но я бы не сказал что это реально как дюб машина но все же это тоже прикольно ну не знаю, как честно сказать, ну, для кого как подойдет этот блок вообще, честно. Для меня он среднего такого класса, потому что его даже непонятно, где можно использовать еще. Он будет только с шахт, как я понимаю, спавниться. Если упасть на сталактит, то, конечно, если ты на него упадешь, то тебе дадется очень большой урон. Ну, я бы даже проверил бы, например, давайте сейчас проверим даже. Вот э, включаем себе режим выживания и падаем на их. сколько сколько я думал что урон будет но не настолько же большой не ну не, ну это мне сейчас скажу это какой-то тупой не, очень очень очень страшно я поэтому шахтах очень боюсь на них будут тогда очень бояться их вообще потому что реально упадешь и все ничего нету значит дальше есть интересные штуки для них добавили это то что из сталактитов может исходить капли воды или лавы в зависимости от жидкости, разлитой над блоком, к которому прикреплен сталактит? Значит, у нас тут две разных смеси. Я налил, здесь у нас смесь воды, просто обычная вода, а тут у нас лава, да, правильно, лава. Ну, и если вы сейчас посмотрите, воды почему-то вообще не капает, я не могу понять только почему, но суть такова. Но то, что реально проходит, это вот здесь видно, так как, видите, наполняются, наполняются вот как раз эти все у нас котлы для этого. Солоктит с источником воды над блоком, который он прикреплен, постоянно наполнит водой котел снизу. То есть, если вода тут есть, то он спокойно наполняет этот котел, сможет. А если лава будет, то спокойно также сможет набрать, которую потом мы сможем бедром обычным и забрать. Брошенный трезубец эти штуки сможет э -э ломать. Давайте даже я вас, для вас покажу. Стреляем, ну, например, просто давайте вот... Я сейчас построю даже для нас большую штуку лучше, чтобы точно мы могли испытать, что он разрушает. И теперь становимся снизу и стреляем в эту штуку. Так, давайте, давайте, целимся и трынём. И он сломал, но он там застревает, конечно, потому что у меня не на что то резубец. И он спокойно мне все это возвращает Да, не, это прикольно, это очень прикольно Подзорная труба теперь имеет объемную текстуру Мы наконец-то дождались, что Майнкрафт делает не просто какие-то 2D Вот обычные, да, вот такие текстурки, как, например Текстура э ведра вот просто, да, обычно Теперь мы дождались, что у нас теперь текстура 3D-шная есть и Вот реально очень прикольно очень прикольно выглядит честно ну и на практике она очень прикольно давайте я даже вам покажу ну конечно звук какой-то Ну и глаз у меня конечно не чики-буки варигут но все же все же очень прикольная текстура теперь но сути мы все равно здесь продолжаем видеть они не исправили этот баг что мы когда переходим в этот мы все равно продолжаем это все видеть Изменили текстуру компаса, часов, блоков аметиста и свечи. Вот в этом сундуке я вам покажу сейчас, как же они теперь выглядят. Блоки, космоса, как раз свечей, часов, аметиста, все изменили. Компас теперь стал немного другого даже цвета интересного, да? Потому что он такой какой-то теперь железный, мне кажется, даже стал, но все же это все равно прикольно блоки аметиста, они изменили именно текстуру, вот этого теперь там можно посмотреть, видно прям будет когда например вылезает, откуда должен вылезать вообще кристалл, но это тоже очень прикольно, так как раньше мы просто видели этот обычный блок и ничего не могли это сказать откуда он может там вот эти, а теперь вот вот в этих темных местах могут типа вы разрождаться эти как раз кристаллы Бл... предмет часы Часы, не, вот часы, реально скажу, за зачет, ставьте лайки за часы, да? Потому что часы реально стали очень интересными. Потому что мне кажется, что еще им изменят крафт. Почему? Потому что если сейчас они стали такими желтоватыми, то значит, есть варианты, что им тупо изменит крафт. Ну и опять изменили крафт свечем. Ну не, не, не изменили как крафт свечем, но... Просто изменили их опять текстур Было несколько свечей, теперь стала одна Свеч и так, каждого Цвета, да, могу показать вам Каждого цвета, так все изменили Следующее нам э, Изменили, связано С мешком Используйте ПКМ, по мешку в инвентаре Чтобы взять в один слот То есть, сейчас я Вам покажу еще одну штуку Интересную, самое основное, что Если мы теперь смотрим на, вводим Мышечкой на наш мешочек то внизу теперь пишется наполняемость этого мешка я дождался не знаю от кого они услышали это но все же это вот то что я ждал больше всего только чтобы они написали насколько он процентов заполнен не так чтобы мы смотрели ой ну там далеко еще да а, чтобы мы реально видели сколько он процентов заполнен ну, это мне по-моему это самая нормальная вещь в мешке но Самое еще основное, что теперь мешок, если мы нажмем сейчас на него ПКМ, не открывая инвентарь, то раньше он падал, все вещи падали сразу в инвентарь, а теперь они выбрасываются, типа мы выбрасываем мешок. И чтобы собирать вещи, теперь можем брать мешок и правой кнопкой мыши по всем вещам проводить и быстренько их собирать. Ну это очень так прикольно, так как, ну реально прикольно, да. Следующая штука добавили теперь нам с свечами, потому что, ну здесь придется мне, конечно, сделать, потому что я не успел это заготовить, но покажем даже вот так. Свечи теперь можно разместить только на твердую поверхность, то есть на полублоке. Давайте даже сейчас испытаем. Давайте я возьму желтый мой любимый цвет, то есть на обычные блоки мы можем все размещать их, а на полублоки мы их никак не сможем размещать. Но Прикол такой, что если ты всё равно ломаешь блок под свечами, то он все равно свечи летает в воздухе. По-моему, ладно, я бы оставил это все равно, потому что реально тоже прикольно. Может быть, что-то интересно получится даже с этими делать. И, не знаю, это, наверное, исправили все-таки мини-баг, что ношение любой части кожаной брони теперь полностью предотвращает замерзание. То есть, давайте сейчас даже проверим. У меня сейчас, ну, говно хпшки, но я захожу в блок. Этот как раз специальный, да, рыхлого снега И начинаю замерзать Сейчас у меня нет никакой одежды, вы ничего не видите Сейчас я начну замерзать Раз, два, три О, не получилось Ладно Вот я начинаю замерзать просто так, да Ничего такого страшного, да, ой Ладно, но теперь, если я надеваю Любую из тех Вещей, которые, например, кожаную любую Например, шапочку, просто, да, как понимаю То я буду заходить а, реально, замерзание-то проходит. Больше замерзаю. Я не замерзаю, больше. Не, ну. Мне кажется, все-таки эффект я бы этот оставил, потому что реально очень. Меня там еще ускоряет, походу. Ну-ка, дайте, я испытаю, ну подождите. Это еще и ускорение идет? А, нет, не идет ускорение. Я думаю, это еще и ускорение идет. Ну, суть такова, потому что я бы оставил этот эффект еще, потому что очень прикольно, так же все равно остается. И добавили новый. Игровое, новое игровое Правило Правило для того, чтобы урон От рыхлого снега не наносился Если мы напишем сейчас Га Гаме Uh, Freezer down И Fells, то, то есть, если мы даже ничего не будем То мы спокойно можем стоять Сколько угодно в этом снегу И нам не должны не носиться Не, не, не должен наноситься никакой урон Давайте сейчас даже это испытаем Просто даже я не тестирую это Но все же, надеюсь, будет прикольно Поменяли сидержки Но урон мне не наносится Но ну, если я сейчас напишу Вместо Fells напишу Труя то сердечки сразу же начинают убива убираться у меня. И я бы еще закончил это видео на моменте и прочитал вам, какие же баги были исправлены в Майнкрафте. Исправлен баг, при котором во время создания карты звук не воспроизводился. Честно не пробовал, никогда, редко, когда играю сейчас со звуками, ну, может быть, даже на этом видео будет звук, может, не будет, не знаю. Исправлен баг, при котором предупреждение о том, что устройство не поддерживает потрясающую графику, появилось не вовремя. Исправлен баг, при котором мигание динамита было полупрозрачным. Ну-ка. А вот это я бы испытал. Даже я это э, не пробовал. Дина... Динамит. берем, да? Давайте возьмем. Ого. О, блин. ого -нево. Да? Где Ого-нево? Ого. Нево. О, капец. Давайте сейчас отлетим подальше, потому что я не хочу ломать никакую карту, но и все же давай, ну-ка, ну-ка. А, да, реально, реально, реально, реально исправили. Такого не было, было по-другому. По-другому все было, я точно запомнил, что там было по-другому, несколько динамитов взрывало, вы не представляете. Исправлен баг, при котором... А, исправлен баг, при котором звук и анимация закрытия сундука не были совмещены. Но это мы можем спокойно проверить. Давайте даже попробуем это. Общая громкость. Готово вернуться. А. Что-то не то. Не, да. Этот бак точно исправлен. Но я не знаю, я никогда не играл со звуками, очень давно уже не играл со звуками. Поэтому исправлен, если бак не исправлен, уже вам точно это никогда не скажу. Исправлен баг, при котором стрелка компаса начинала кручиться слишком быстро, когда он находился в мешке. Но это мы также не проверяли, поэтому мы не сможем с вами это никогда проверить. Ну, что я могу вам сказать, давайте, ребят, если вы на следующей неделе ждете новый снапшот Майнсруфта под названием 20 v 49 а то давайте наберем под этим видео... Ну, давайте 15 лайков. 15 лайков для вас это очень easy. Вы даже это можете за сутки набрать. Если набираете за сутки, то в следующий четверг, либо может быть даже раньше, может быть, когда выйдет снапшот на следующий день, это будет видео. Выйдет видео про новый снапшот. Ну, а я вам прощаюсь с вами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.